Привет, допустим ты участник Призм и хочешь себе установить блокчейн и начать форжить. Сейчас я расскажу тебе, как правильно установить ноду криптовалюты PRISM. Для этого тебе нужно зайти в браузер. У меня это Яндекс. Заходим на главный сайт PRISM Центр www. Призм Центр Здесь нас интересует первая страница. Опускаемся в самый низ. Нам нужно зайти в GitHub. Нажимаем GitHub внизу. Вот. Мы зашли. Здесь открытый код и все, что касаемо криптовалюты Призм. Здесь мы устанавливаем вот установщик Windows для компьютера. Нажимаем установить. У нас скачивается. Установочник для ноды криптовалюты PRISM. Ждем пока он скачается. Продолжаем. У меня скачался установочник ноды PRISM. Открываем ее в папке. И нажимаем установить. Кликаем два раза на ярлык. Подтверждаем. И делаем обычную установку. Далее. Ждем, пока произойдет установка. Все, установка завершена. Теперь у нас... На рабочем столе появился такой логотип. То есть даже если я закрою, у меня есть логотип для того, чтобы открыть. Здесь я ввожу пароль веб-администратора. Тот пароль, который мне удобен. Здесь нужно ввести не менее 15 символов. Я ввожу «Максим Штефюк». И второй раз ввожу его для подтверждения. Пароль принят. Здесь я ввожу имя администратора. Могу ввести любое имя, если я хочу анонимно. Если я хочу, чтобы видели, то ввожу свои, собственно, данные. «Максим Макс Штефюк». Можно просто. Magstaff. Создаю имя ноды. Здесь ставлю вторую галочку. Нажимаю сохранить и выйти. Данные зарегистрированы. Теперь я нажимаю на логотип. И жду когда запустится браузер призм. Здесь я выбираю русский язык. Зарегистрированный пользователь, так как я уже зарегистрирован. Он просит ввести номер моего кошелька. Для этого мне нужно зайти в свой кошелек. Так как наизусть я его не знаю. Я захожу в призм -валет, Ввожу свой пароль четырехзначный и беру номер своего кошелька. Далее возвращаюсь обратно и вставляю его сюда. Нажимаю запомнить аккаунт и стрелочку продолжить. Далее, вот здесь в правом нижнем углу, вы можете увидеть, у меня идет загрузка блокчейна. С самого первого дня, самой первой транзакции, которая была произведена Кинезисом Prism. Как только загрузится у меня мой, наш общий блокчейн мне на компьютер, для того, чтобы я мог форжить и его контролировать, я, собственно, начну форжить. Вот здесь вот вы можете увидеть, нет форжинга или подключен. После того, как полностью загрузится блокчейн, мы сейчас дожидаться не будем, это каждый сделает на своем компьютере, кто хочет. И после этого уже здесь нажмем на «Форжинг». И там уже будет предложено начать форжить, там все очень просто. Вы это увидите. Вот. Вот. Тем, кто хочет активироваться, собственно, пишите в личные сообщения мне, для того, чтобы я вас активировал. Для тех, кто уже активирован, подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, вступайте в нее и следите за новостями, пользуйтесь инструкциями и их распространяйте. Спасибо за внимание, с вами был Максим Штефюк. Всех благ!